И я думал, как за незримой ниглый не строится незримая нить. И мне этой женщины хватит надолго, Ах только бы все сохранить, Ах только бы легкие пальцы летали над сумрачным нашим житьем, Ах только бы незримые дыры лотали, Ах только бы незримые дыры латали Волшебные руки, ее, волшебные руки. на ниточке этой, как на пуповине, единою кровью дыша. Два сердца скрепленные, по сердцевине, они зовутся душа. А если дыхание и тело единое понять не составит труда, мы неразделимы и необходимы. Мы неразделимы и необходимы. И это уже навсегда. И это уже навсегда. Не верю богов во второй рождении не в скорый неправедный суд Надежда одна, что в последнем падении летящие крылья спасут А если им не дано дотянуться, Или силы не хватит крыла Спасибо судьбе, что смогла улыбнуться, спасибо судьбе, что смогла улыбнуться И жизни за то, что была, и жизни за то, что была.